астролог Александр Зараев. Через несколько месяцев нужно ждать чего-то разрушительного. Здравствуйте, уважаемые зрители, всем привет. Я бы, пожалуй, и не обратил внимания на эту статью и прогноз Александра Зараева, если бы не его очень хороший послужной список и сбывшиеся прогнозы. Да, и хотя ничего страшного, он, конечно, там не рассказал о будущем, но сказал довольно существенные вещи – а с тем, что придет, в любом случае, что бы это ни было, я думаю, мы справимся. И, в конце концов, как говорят, кто предупрежден, тот вооружен. Итак, подробнее обо всем об этом. Большинство из нас не обладает суперчувствами и сверхспособностями, но мы пытаемся понять этот мир. Многим помогает астрология. Александр Зараев – это тот человек, который просто и доходчиво говорит о главном – Доносит самую суть, а параллельно делает достаточно точные прогнозы о том, что нас будет ждать дальше. Итак, астрологи и правители. Астрологи на Руси появились еще во времена дедушки Ивана Грозного. В основном они занимались астромедициной при царском дворе. Но позже наши цари-батюшки все больше стали советоваться с ними и в политических вопросах. В современном мире политический аспект астрологии недооценен. На Востоке этому вопросу уделяют значительно больше внимания, чем на Западе. Например, премьер-министр Индии Нарендра Моди является не только политическим и государственным деятелем, но и авторитетным астрологом. И понятно, что при принятии политических решений он консультируется с высшими сферами. А вот в европейской культуре мы этого видим мало. Впрочем, Александр Зараев считает, что наши политики просто скрывают свой интерес к астрологии. Известно, что Рональд Рейган в течение восьми лет консультировался у астролога Джоан Квигли. У нее была команда 17 человек, и все решения, встречи и даже выступления президента Джоан согласовывалась с наиболее благоприятным временем. Были собственные астрологи и у Миттерана, Черчилля, Гитлера и даже Сталина. В СССР астрология была запрещена, и все наши известные ныне астрологи занимались любимым делом, можно сказать, в подполье. Но у власти мущих всегда и во все времена были личные экстрасенсы, консультанты, в том числе и астрологи. В начале 90-х годов известный российский астролог Сергей Воронский, как известно, это был астролог Сталина, выпустил фундаментальный труд – Астрология с или наука. Александр Зараев был научным редактором этой книги. Когда книга вышла и ее стали на разных уровнях пропагандировать, Зараева пригласили работать в команду Ельцина. Астролог отказался. Он сделал гороскоп Ельцина, и он ему совсем не понравился, так же как и гороскоп Горбачева. Это были гороскопы разрушителей. Зараев не хотел работать на принцип развала. Чуть позже военный экстрасенс Кремля Георгий Рогозин снова предлагал Зараеву работать в команде кремлевских эзотериков. Но астролог понимал, что Ельци не сможет создать новый этнос, поэтому отказался. «Далее. Мы все в одной лодке. Мы сейчас проходим период коллективной перестройки. Начался он не сегодня, не вчера, а в 2002 году» когда еще активнее стали проявляться черты зодиакального знака водолей. До этого 2160 лет были энергии знака рыб. Рыбы – знак мистический, мутный, двойственный. Водолей требует совсем другого – расправить крылья и полететь, ведь это воздушный знак. У нас у всех была целая череда воплощений в эпоху рыб. На генетическом уровне мы адаптировались к той эпохе, но сейчас привычные нам механизмы не работают. Идею квантового перехода многие не так понимают, но это из той же серии. Другие вибрации, другие частоты, и по-другому работает наш генетический аппарат. Поэтому то, что сейчас происходит, это чистка авгиевых конюшен. Сейчас, в эпоху Водолея, мы получаем знание, что человек — это не просто трехмерное существо, а гораздо более глубокий комплекс — у нас есть еще понятие времени. Четвертое измерение – это время. А пятое – это принцип контактов с миром предков. Наши сегодняшние задача переформатировать плотные тела и настроиться на более высокие вибрации. Пора приходить на энергии эры Водолея. Поэтому, кто хочет летать, расправляйте крылья. Но кто собирается и дальше ползать, тот уйдет в более плотные измерения. Так считает Александр Зараев. Мы все в одной лодке, и простые обыватели, и политики, все находятся в одном состоянии. Но политики на виду, и по ним видно, что старую базу они уже не могут использовать, а новую не хотят принимать, ведь нужно меняться, а перемены многих не устраивают. Далее немного о предсказаниях. Многие чувствуют, что живут в переломный момент, хотели бы понимать, что нам ждать дальше. В 1989 году Александр Зараев написал статью, которая писал судьбу перестройки, начатой Горбачевым, и тех событий, которые она вызовет. Он тогда писал, что перестройка – процесс циклический и займет семь циклов. Начавшись в марте 1985 года, закончится в августе 2002 года. Затем начнется переходный период, который рассчитан на 9 лет. И с 2012 по 2024 годы мы увидим истинные цели и смысл того, что было начато в 1985. В декабре 1998 года, выступая в ток-шоу «13-я студия», Александр Зараев ответил на вопрос о самом значимом событии следующего года. Он сказал, что самым важным событием 1999 года будет добровольное сложение полномочий Ельцина. Тогда его подняли на смех. Когда к власти пришел Путин, Александр Зараус прогнозировал, что быть ему президентом плод до 2024 года. И снова ему никто не поверил. Уважаемые зрители, а сейчас небольшое объявление для тех, кто хочет этим летом не только хорошо отдохнуть в местах силы, но и хорошо поработать над собой и пройти глубокую внутреннюю трансформацию. Дорогие друзья, помощь тем, кто желает изменений на пути своей жизни, кто ищет ответы на жизненно важные вопросы, с 12 по 24 августа проводится авторский «Синергия Тур». Психолога энерготерапевта Валерия Денисова. Встреча вместе с силы. Программа Тура мысли, энергия тела, интуиция, голос духа позволяет гармонизировать состояние человека, наполниться энергией, активировать интуицию и внутренний мир, чтобы ощутить вдохновение и прекрасно отдохнуть на берегу Черного моря. Цель. Синергия Тура создать условия отдыха и впечатления, в которых раскрывается и активируются внутренние потенциалы энергии любви. В местах силы в Горячем Ключе и в Геленджаке, бухта Голубая, вас ожидают релаксации взаимодействия с энергиями мест силы, в том числе путешествия в деревню Дальменов, село Пшада, а также медитации, беседы, экскурсии, отдых на море и консультации. Все подготовлено для каждого человека, чтобы выдохнуть напряжение и усталость, набраться сил в контакте с энергиями природы и совершить путешествие к своей интуиции. Вас ожидает атмосфера принятия, доброжелательности и поддержки. Ведущие тура помогут каждому совершить свой личный подъем. Программа регистрации на тур по ссылке, которую вы можете найти под этим видео, она также на экране. Вы также можете сразу пройти в чат в Telegram, который так и называется «Встреча вместе силы». Также есть ссылка на группу ВК. Уважаемые зрители, проходите, пожалуйста, по этим ссылкам, получайте всю эту информацию о туре. Они будут в описании видео, также в закрепленном комментарии. И также в закрепленном комментарии вы увидите видео, отзывы о прошлом туре, который состоялся в прошлом году вам отдыха и хорошего, стремительного духовного роста. А мы продолжаем наш выпуск. Кстати, в сентябре этого года будет 30 лет расстрела из танков Белого дома в Москве. Это произошло как раз в дни силы Сатурна, кармической планеты, которая несет человечеству кризисы, стрессы и разного рода бедствия. Цикл Сатурна составляет приблизительно 30 лет, поэтому уже через несколько месяцев нужно ждать чего-то разрушительного. В этом астролог не сомневается. Еще в прошлом году Александр Зараев говорил, что конец марта и апрель 2023 года в гороскопе США – это критический период. Он предполагал, что в это время Байден должен уйти с поста, но в кризисной ситуации попал Трамп и начался банкопад который у многих вкладчиков ударил по карманам. Впрочем, Байден тоже надолго у руля не задержится. Ну, как мы знаем, на Байдена, как на э, президента США, кратного каждому четвертому президенту США, падает проклятие индейцев в хопе. И ничего хорошего его не ожидает. Далее, хитрый план высших – есть определенные длительные циклы и есть владыки кармы. Это сущности, которые находятся в пятом или шестом измерении и проектируют развитие этноса. На востоке их называют имамы временем. Так вот, они распоряжаются не просто отдельным человеком, а этносами. Александр Зараев сравнил влады кармы с садовниками, которые ухаживают за плодовыми деревьями. Чтобы получить плоды, нужно время и забота. Поэтому дерево окучивают, обрезают сучки, кронируют, уничтожают вредители, то есть делает все, чтобы получить хороший урожай. Каждый этнос, каждая страна – это отдельное дерево. И для его развития действительно нужны порой кардинальные меры, которые нам с нашей приземленной точки зрения кажутся чуть ли не катастрофами. Поэтому то, что сейчас происходит, это некий план высших, и понять его до конца – мы пока не сможем. Уважаемые зрители, вот такой вот небольшой прогноз Александра Зараева. Ну, помимо прогноза, я думаю, мы услышали массу интересных вещей. Далее, с вашего позволения, позволю еще себе добавить небольшую заметку в этот выпуск. Восьмой правитель Ванга рассказала, кто завершит спецоперацию на Украине – ну, как известно, Ванга тогда еще не могла, возможно, делать столь подробные пророчества, а сейчас ее пророчества просто открывают согласно годам из конвертов, и на конверте написано, в каком году открыть то или иное пророчество. Ванге Сергей Косторный поделился подробностями предсказания болгарской ясновидящей о том, кто и когда завершит СВО. Провидица утверждала, что наступит мир и покой. Однако это произойдет только тогда, когда придет восьмой, сообщает 74.ru. Исследователи считают, что речь идет о восьмом президенте Украины. Однако действующий правитель является только шестым. Когда Ванга упоминала о «зеленом господаре», он сможет обеспечить себя союзниками, будет иметь много сторонников и обожателей – Однако этот правитель сдаст своих граждан в рабство. Косторный утверждают, что Ванга не назвала никаких точных дат финала конфликта. Но по всем косвенным признакам можно догадаться, что она говорила примерно о 2027 годе. Ну, хотелось бы пораньше, конечно. Например, Сиди Кавган упоминал 2025 год. Ну, будем... Будем надеяться на этот срок, а возможно даже раньше, при успешных стечениях обстоятельств. Уважаемые зрители, благодарю вас за прослушивание. Те, кто заинтересовался с энергией Туром Встреча вместе силы ⁇ проходите, пожалуйста, по ссылкам в описании. Проходите в телеграм-канал, который так и называется. Встреча вместе с силой и узнавайте всю интересующую вас информацию. Ну а на этом все. Благодарю вас еще раз. Желаю хороших выходных и замечательных праздников пасхальных. С вами был Александр Рассветный, канал Заметки Странника. До следующего выпуска. Пока-пока.